защищенный диск, проверка восстановления конфигурации при пропадании питания. Есть ноутбук, оборудованный защищенным хранилищем. Вытаскиваем из него аккумулятор, отдельная пята вытащили, подключаем к нему питание. они подключили включаем на компьютере установлена windows 7 но поскольку устройство аппаратное не требует никаких драйверов то операционная система может быть установлена любая для некоторых операционных систем просто потребуется дополнительная настройка Заходим. Система у нас без обновлений, поэтому сейчас мы будем подключаться к Wi-Fi, и у нас будет интернет Explorer. Так, сеть наша, тестовая сеть. подключились к Wi-Fi теперь запускаем Explorer, старенький значит у нас здесь есть яндекс уже в списке и больше ничего нету вот к яндексу мы подключаемся Зайдем на, на mail, например. Вот. Мы видим mail.ru. Появился. Теперь у нас в списке. Вот здесь вот есть mail.ru. То есть если мы... Выйдем из Эксплорера и опять его запустим, то у нас вот здесь в списке вызовов Mail.ru будет отображаться. Так, теперь вставим флешку. Ставим флешку. Так. кто не видит вот, вот флешку так не хочет не хочет видеть флешку Вот. Плохая флешка. Открываем флешку, берем файл и его копируем на рабочий стол. Копируем файл на рабочий стол. у нас размером 70 мегабайт, поэтому не быстро. Вот файл скопировался, скопировался, закрываем, удаляем флешку нашу, извлечь. Ну, вот теперь значит у нас на столе, на рабочем месте вот этот файл в интернет-эксплорере у нас есть некая страница в истории моего записано здесь вот мы можем создать еще папку вот папку а вот а теперь собственно Делаем пропадание питания. Выдергиваем блок питания. Аккумулятора у нас нет. Компьютер выключается сразу. Оп. Все. Компьютер выключился. Теперь включаем блок питания обратно. Запускаем операционную систему. Заново включаем компьютер. Так. И после включения питания мы должны убедиться в том, что э, никакие изменения не сохранились. Файла 70 мегабайтного нету, Как будто и не было. Папки на рабочем столе тоже не должно оказаться. И история браузера тоже должна быть чистая. То есть все должно вернуться к стартовому состоянию. Вот система у нас загрузилась. Заходим. И видим, что папки нет, файла нет, подключение к Wi-Fi, который мы запоминали, тоже нету, И Explorer, если мы запустим, то мы увидим опять стартовое приглашение. Вот. вот Опять стартовое приглашение. Отложить вопрос. Идем в историю. В истории только Яндекс, как и было. Вот. Первая часть демонстрации закончена.